Здравствуйте, я Никифоров Рубен, ведущий специалист отдела по работе с клиентами компании BART. В этом ролике я расскажу вам о потолочной системе COMBI. Начну с панелей. Кубообразные рейки Комби – это 5 панелей различной ширины и высоты, которые можно комбинировать между собой в любом порядке. Они изготавливаются из алюминия, что существенно снижает массу потолка. Панели потолочной системы «Комби» могут быть окрашены в любой цвет из коллекции «РАЛ» или имитировать дерево. Для некоторых типов панелей компания «БАРТ» производит специальные боковые заглушки. Они позволяют закрыть торец, если панель не имеет непосредственного соединения со стеной. Широкая цветовая гамма и разные размеры рейк позволяют создавать интересные визуальные эффекты в дизайне потолка. Теперь немного о стрингере, на который крепятся панели. В потолочной системе Комби он шаговый, благодаря чему вы можете выбрать кратное 10 мм расстояние между панелями от 10 до 500 мм. Шаговый стрингер позволяет использовать вставки различной ширины. Они устанавливаются между панелями и конструкция потолка становится закрытого типа, при котором не видно коммуникации над подвесным потолком.